Как спастись от осенних хандрей? Для меня рецепт прост. Сходить, послушать джаз. Сегодня 9 ноября и в Калининграде стартует фестиваль Джаз-филармонии. Проходить он будет с 9 по 19 ноября. Филармония в Калининграде расположена в очень красивом историческом здании. Приехали поздновато, поэтому... Съемки не очень. Они и так-то у меня не очень. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Снимаю на то, что есть в кармане. На телефон. Может быть, когда-нибудь я буду подходить к этому серьезнее. Вот кирха Святого Семейства. Очень красивое здание. 1904 года постройки. Сейчас там находится... Калининградская областная филармония имени Светлова Смотрите новости Обязательно увидите об этом событии В новостях калининградских Потому что телевидение там присутствовало Вот такая суета в фае происходит А я прошла в зал Чтобы посмотреть Потому что я сама в первый раз в этом месте нахожусь очень красиво, готический стиль. Вот здесь наблюдаются приставные стулья кругом. Это значит, что будет полный аншлаг. Потихонечку начинаю приживаться в Калининграде, ищу для себя какие-то интересные места. Точно знаю, что сюда буду ходить, потому что мне здесь нравится уже сейчас. Я неверующий человек, но мне очень нравится, когда храмы используют вот по такому назначению. Это я, кто еще меня не видел? Забегу вперед и скажу, что концерт был замечательный. Публика тоже была замечательная. Ничто так не сближает, как музыка. И очень приятно, когда... Весь зал одинаково чувствует. Хорошее настроение сегодня прямо витало в воздухе. По-моему, все пришли с хорошим настроением. Атмосфера праздника такая была. Перед началом нас поприветствовал министр культуры Калининградской области. Но это как водится, чтобы придать значимость этому мероприятию. Ну, мне было интересно посмотреть на него. И вы сегодня услышите выступление замечательного коллектива Соединенных Штатов Америки. Замечательный состав выступающих в этом году это и Германия, Латвия, и Польша, и и США, и Россия. А, могу сказать, что вы совершенно точно сегодня не потратили свое время. Я думаю, что сегодняшним вечером вы приобретете очень много нового и, самое главное, потрясающие ни с чем не сравнимые эмоции. Хорошего вечера и хорошего концерта. Спасибо. снимала немножко, чтобы не мешать особо сидящим сзади меня. Ну вот и закончился концерт. Немножко погуляли еще по городу. Настроение хорошее. Всего вам тоже доброго.